Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Аномальные и необычные дожди в мире Климатический обзор за неделю Пример доброты и человечности в Китае как один сделанный выбор повлиял на судьбу разных людей спустя 45 лет? Разноцветные дожди являются одним из многочисленных ребусов и загадкой не только для очевидцев такого явления, но и для ученых. Понять и установить причину их появления пытались еще философы Древней Греции и средневековые ученые. Есть различные предположения, и на сегодняшний момент принято считать. Что этому явлению способствуют сильные ветра и смерчи. Кровяные дожди связывают с примесями красного песка и красных микроорганизмов из Африки. Появление черных дождей связывает с вулканической и космической пылью, а также с антропогенным влиянием. Белые или молочные дожди с меловыми горными породами. Желтые и зеленые дожди связывают с примесями пыльцы из растений цветов деревьев или с близрасположенными феморольными полями вулкана. Также встречаются и розовые, шоколадные, апельсиновые дожди. Но, пожалуй, самыми необычными являются дожди, во время которых вместе с каплями на землю выпадают насекомые, членистоногие, рыба и креветки, земноводные, пресмыкающиеся и птицы. Иногда они выпадают обмороженные или замерзшие в кусочках льда. Точная причина появления таких дождей неизвестна. Они во многих случаях возникают после шторма или смерча, поэтому в научном мире Принято считать их следствием сильного ветра. Все в мире фрактально. Из-за двойственной природы человека в человеческом сознании возникают различные мысли, эмоции и желания. И чтобы понять окружающий мир и процессы, происходящие в нем, необходимо в первую очередь познать себя. В этом помогут книги Анастасии Новых, а также вышедший на канале АЛЛАТРА ТВ, передача сознание и личность, от заведомо мертвого к вечно живому. 12 августа, Россия. Города Калининград и Горняк в Алтайском крае пострадали от сильного ветра, Польша. От сильной бури пострадали четыре воеводства на юге страны. Без электричества остались 500 тысяч человек, Непал. Сильные дожди продолжают вызывать наводнения в стране. Под водой оказалось более 35 тысяч домов, пострадало 100 тысяч человек, 5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, Бангладеш. Наводнения возникли в 20 из 64 округов страны, эвакуировано 5 тысяч человек, повреждено 34 тысячи домов, Латвия. Град размером с перепелиное яйцо прошел в нескольких районах страны, Аргентина. В городе Китилипи прошел шторм с градом. Размер градин достигал 5-6 сантиметров. Беларусь В Гродненской области выпал град размером с перепелиное яйцо. Сербия Крупный град выпал в городе Горни Милановоц, Финляндия На юге страны прошел сильный шторм. Италия На город Венеция обрушился шторм. Португалия. В стране возникло 268 пожаров. В течение дня на планете было зафиксировано 369 землетрясений. Из них 86 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 5,8. 13 августа. Иран. От наводнений пострадала северо-восточная часть страны. Индия. На трассу Манди под Ханкот сошел оползень, пострадали более 40 человек. Россия. От сильного ветра пострадали боровические и Волдайские районы в Новгородской области. В городе Киров сильный дождь вызвал наводнение. США. В штате Калифорния в районе Риверсайда площадь возникшего пожара составила 400 гектаров. Греция. Сильный пожар охватил остров Каламос. Также пожары возникли на острове Закинф и полуострове Полопонес. Эвакуировано 10 тысяч человек. В течение дня на планете было зафиксировано 370 землетрясений. Из них 63 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 6,6. 14 августа. Крым. Крупный град размером с перепелиное яйцо выпал в городе Белогорск. Вблизи поселка Зерновое в Сакском районе сформировался смерч. Россия. В городе Брянск выпал крупный град. Крупный град выпал в поселке Фенина, Московская область. Сильный дождь вызвал подтопление улиц в городах Москва и Озеры. Солевой поток сошел в городе Тернеаус в Кабардино Балкарии. 400 человек были эвакуированы. Украина. От сильного ветра и проливных дождей пострадал город Херсон, Сьерра Леоне. В городе Фритаун сошел солевой поток. Без крыши над головой остались свыше тысяч человек. Китай. В провинции Хунань вследствие продолжительных ливней 48 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. В течение дня на планете было зафиксировано 399 землетрясений, из них 61 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 5,5. Примеры проявления доброты и человечности Люся Уин – женщина, которая изменила судьбу не только 30 детей, но и каждого, кто соприкоснулся с ее историей. Работая сборщицей мусора, она однажды наткнулась на помойке на младенца, которого бросили родители. Люся Уин взяла малыша домой. Ее подержал муж, несмотря на бедность в семье. Этим спасением дело не ограничилось. За свою жизнь женщина спасла с помойки и вырастила тридцать детей. С мужем они старались найти новые семьи для малышей. Тех же, кому не удавалось найти новых родителей, они оставляли у себя и воспитывались сами. После смерти мужа Люся Уин продолжила спасать детей. Все свои заработки она тратила на детей и бывало, что по несколько дней голодала сама.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 Стремись к совершенству, сообразуй личный выбор и деятельность с главным смыслом своего существования, духовно-нравственным преображением себя, служением высшим общечеловеческим духовным ценностям. 15 августа США в городе Расселвилл штате Арканзас обильные дожди вызвали паводок. Германия город Франкфурт пострадал от сильного ветра. Индия. Обильные дожди вызвали наводнения в городе Бангалор, Украина. Крупный град выпал в городе Вилково в Одесской области, Афганистан. В провинции Хост сильные дожди вызвали наводнение. Россия. В Каменском районе пожар охватил 20 гектаров леса. В течение дня на планете было зафиксировано 343 землетрясений. Из них 42 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 6. 16 августа Конго В поселке Итури на берегу озера Альберт сошел оползень. Пострадали 40 человек. Китай В Гуанси-Джуанском автономном районе вследствие наводнения 4000 человек вынуждены были покинуть свои дома. В течение дня на планете было зафиксировано 351 землетрясений, из них 52 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 5.7. 17 августа Украина. Сильные дожди вызвали наводнение в городе Львов. США. В штате Миннесота прошел шторм. Были зафиксированы 9 торнадо. ЮАР. Обильные снегопады обрушились на страну. Землетрясение за 17.08.2017 года. В течение дня на планете было зафиксировано 269 землетрясений, из них 29 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 5,2. Короткая притча о единстве и жизни. Бежал по лесу ручеек, сам собою любовался. Ловкий, проворный, быстрый, чистый и прозрачный. Ни с каким другим ручейком не хотел сливаться. Считал себя сильным и сам хотел бежать по лесу.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 Поли совсем не виновата в том, что ты растекся, ушел в землю и стал таким грязным. У того, кто отталкивает других, стать рекой сил не хватит. 18 августа Украина. В Днепропетровской области пожар охватил 50 гектаров леса. Крым. На трассу в городе Судак сошел солевой поток. Повреждены десятки автомобилей. Россия. Крупный град выпал в Кадуйском районе в Волгоградской области. В городе Пикалево в Ленинградской области возник смерч. В Усть Донецком районе Ростовской области пожара хватил 10 гектаров леса. Саудовская Аравия В городе Медина проливные дожди вызвали наводнение. В течение дня на планете было зафиксировано 368 землетрясений. Из них 69 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 6,6. Ученые из Эдинбургского университета с помощью радаров обнаружили 91 вулкан на поверхности Антарктиды высотой от 100 метров до 3,85 километров. Вулканы покрыты двухкилометровым слоем удар. Насколько активны сами вулканы, ученым пока неизвестно.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 На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов. В течение недели произошло 583 землетрясения в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине, не превышающих 20 километров, В том числе 160 землетрясений в 50 км от кальдера Yellowstone с максимальной магнитудой 3. Всего за неделю более 72 тысяч человек стали климатическими беженцами. Надо ценить человеческую жизнь, потому что на его месте можешь оказаться ты. А может быть, этот человек когда-нибудь спасет твою жизнь. Ведь не исключено, что с тобой может случиться беда. И именно этот человек окажется рядом, чтобы протянуть тебе руку помощи и спасти тебя. Ведь жизнь непредсказуема, и в ней всякое может произойти, даже самое невероятное. То, что и представить себе не можешь. В результате Спитакского землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года была разрушена практически вся северная часть страны. По официальным данным погибло 25 тысяч человек, а по неофициальным 150 тысяч. В оказании помощи пострадавшим и восстановлении разрушенных районов приняли участие более 110 стран кто предоставлял оборудование, продукты и медикаменты, а кто специалистов. Среди прочих попал в Армению и доктор Миллер из Германии. Когда немецких врачей везли на машине, произошло ДТП, в котором доктор Миллер спас водителя от неминуемой гибели, оттолкнув стороны и прикрыв голову водителя рукой. Спасенный Андраник Хачатрян оказался также врачом. После окончания спасательных работ в разрушенных городах Семья доктора Хачатряна пригласила в гости и семью доктора Миллера. Во время встречи этих незнакомых на первый взгляд людей произошла странная ситуация. Отцы докторов, увидев друг друга, обнялись и долго молчали. Как выяснилось позже, Ваган Хачатрян после освобождения Сталинграда спас от самосуда немецкого пленного, которым оказался отец доктора Миллера. Как говорится в книге Анастасии Новых, Сэнсэй, Исконный Шамбалы, часть первая. Не секрет что судьба ведет человека по известному только ей, сложному пути тончайших взаимосвязей, природных явлений, хитроумных переплетений, торпинок, отдельных случайностей и совпадений. В конце концов, это приводит к конкретному событию, решающему перекрестку жизненной дороги. И здесь человек смеет надеяться, что ему предоставлен шанс выбора. Но все та же неумолимая сила судьбы с помощью логического сплетения обстоятельств незаметно помогает человеку делать свой выбор. Ведь ряд событий по ее замыслу неизбежно должен сблизить совершенно чужих людей, которые, живя в своем маленьком мирке, в данный момент даже не подозревают об этом. Но это сближение заставит их действовать совместно в общих поисках одной и той же цели, порождая при этом массу решающих событий в жизни других людей. Объединение людей ⁇ залог выживания человечества. О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли